Всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный десерт без выпечки Нам понадобится всего три ингредиента Самое обычное печенье, банан и кокосовая стружка Сначала нам нужно измельчить печенье в крошку Если у вас есть блендер, а у меня есть блендер, измельчать печенье в крошку, конечно же, лучше в нем Это быстрее и проще если блендера у вас нет, можно просто поломать печенье руками или сложить его в полиэтиленовый пакет и раскатать скалкой. Смотрите, вот такая у нас получилась крошка, прям крошка. Теперь мы эту крошку пересыпаем в миску, в которой мы будем замешивать потом тесто для нашего десерта, и в блендере измельчаем банан. Если вам не хочется этим заниматься, можно банан просто разметь вилкой, но он у меня такой средней спелости, поэтому я его все-таки измельчу с помощью блендера, это будет быстрее. У нас получился вот такой прекрасный банановый крем. Теперь мы просто соединяем крем с крошкой от печенья и хорошенько перемешиваем. Перемешивать сначала будем ложкой или лопаточкой, если у вас есть силиконовая лопаточка, а потом уже тесто будет довольно густое и мы будем вмесить руками. Смотрите, у нас получилось вот такое тесто, оно по консистенции очень похоже на тесто для пряников, то есть оно достаточно плотное. Нам осталось лишь сформировать наши пирожные, печенье или конфетки, называйте как хотите, я даже не знаю, как правильно это назвать, наверное, это все-таки пирожные. Мы берем кокосовую стружку, насыпаем ее в мисочку, затем скатываем шарики из нашего теста и обваливаем их в кокосовую стружку. Чайной ложкой набираем, чтобы было удобно контролировать размер. Затем просто скатываем вот так вот в ладонях. Я руки не смачиваю, потому что тесто у нас почти к рукам не липнет, видите? И потом отправляем его в чашку с кокосовой стружкой, вот так вот обваливаем. И все, и получается вот такая красота. Только посмотрите, какие классные у нас получились штучки. И они очень вкусные и готовятся всего из трех ингредиентов и буквально за 10 минут. Это такая находка, когда нужно что-то срочно сделать к чаю, а дома кроме банана и печенья ничего нет. И Даже если у вас не будет кокосовой стружки, десерт все равно получится вкусным. Обязательно готовьте, пишите ваши отзывы в комментариях и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, потому что у меня очень много вкусных рецептов.